Не... Это, Это он, взять, снимает, ее. Ну, что тут при этом пустынно, нафига. Я, Я согласен. на Привет. Еще раз, что? Жена, я там все здесь против. Она обшнули снимать. Привет всем. После восточной... Можно? После восточной... Ну сейчас даже нам не сделать просто. И отсюда поедем, проводил поедем все места, 50 человек. С чего он вообще задержал? Ну, я не красный А ну, что так было? Я, я, я, я, я, я, я, я, я лично нечего бояться. Я ничего криминального не делал. что а, а, что, -то что, -то... Не что, не что такое? Вот он на каком да. про... основании у нас поделал. Не знаю, он... на кого прокуратуру написать, за что меня показали. Это сошел Потеря по каждому 41-го канала. Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Вот теперь рассказывайте. Про Камышлов рассказывайте. Про Камышлов. Рассказывайте. Да, ну, а пошли. Выходим. Мы не больше <сослужа> Как? Можно <Как? сослужа> <сослужа> в <сослужа> что случилось, что случилось. О. Какое? Видно? Для... Для... Я говорю, это вот я еду, бежу с собой, Это раз, раз. во-вторых, вы как ношение оружия должны при себе его носить, но никак не машине на двору. Наоборот, я его в машине оставляю, зачем меня при себе таскать-то? Я ну, когда еду мой. далеко, так вот и еду с ним. А так, зачем с собой таскать-то? Да, молодцы. Но... Нет, вы часто видите? Часто вижу, но я не вижу то, вот так. Ваш пистолет. Разберемся. Вообще, какое отношение имеет вот этот, я не знаю. Вам вопрос конкретный задали. Оружие ваше? Я? Оружие. На каком основании? Задержание на каком основании? Объясните мне, я пойму. А так, я ничего не буду говорить. По подозрению в разбойном нападении. Ну все, докажете, а я думаю, нет, отпустите. Все. Все кончено. больше от меня ничего не Тогда и какие статьи? Давно. Это было в 1967 году еще у вас никого не было, не родились еще. Знаете? чем занимаетесь? Я пенсионер. Ты подойди сюда. Я постоянно в том живу там. Я уже посмотрю. <связь> Да. Которую. Скурительная. Заглазили. Тут... заглазили? Может, Азизовцы, это вы, да? разрешили. Да? Да. Да. чувство А как бы раскладываются. Вот и мы еще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 And I'll подарили на один разделы. Ну что? Ну Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Сейчас эксперты Спасибо.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 вот Потом провери. Что-то есть? Нет, еще через нет, потом Можно я задею? Собственно, не нет. Кроме вот что все забрать. Нет. Твое, ну Watering. Сейчас пока Сейчас я не хочу. Ди фига Точно, okay. могу okay. okay.